14 декабря 2020 года американский телеканал CNN выпустил на своем канале в YouTube интервью с главным ньюсмейкером этого года в России, Алексеем Навальным. Привет, это Навальный. Мы, конечно, не смогли пройти мимо этого интервью и решили оценить его уровень владения английским языком. Собственно, почему бы и нет? Ведь учиться на чьих-то ошибках – это не только полезно, но и довольно интересно. Скажем сразу, Алексей Анатольевич молодец, у него хороший английский. Например, он использовал много слов-связок, так называемые linking words. Unfortunately. Unfortunately. К сожалению. Absolutely. Absolutely. Совершенно верно. Absolutely. Definitely. Definitely. «Определенно». «Особенно». «Особенно». Кроме того, он употребил несколько достаточно сложных, с точки зрения грамматики, предложений. Хотя, не без ошибок. Смотрите сами. «It could have not been happened without direct order of Putin». Order of Putin. «Это не могло бы произойти без прямого приказа Путина». Это условное предложение третьего типа. Возможно, его трудно узнать без части с if, но здесь эту роль условной части играет часть с without without direct order. Поэтому достаточно было сказать it could have not happened. Это не могло произойти, как в этом примере. I can't think how it could have happened. I can't think how it could have happened. Не могу представить, как это могло случиться. Откуда тогда Навальный взял этот been? Been добавляется к этой условной конструкции, когда речь идет о пассивном залоге, например, как тут: you could, you, could you could have died. You could have been seen. Ты мог умереть. Тебя могли увидеть. Ощущаете разницу? You could have died. Ты мог умереть. Простое предложение, активный залог. И you could have been seen. «Тебя могли увидеть» — пассивный залог. Не «ты мог увидеть», а «тебя могли увидеть». Поэтому «could have been». Но нужно отдать Алексею должное, ведь тип условия выбран очень даже верно, а сама конструкция не из простых. Третий тип условных предложений мы используем, когда говорим о ситуациях в прошлом, которые невозможно изменить. Как говорится, «что сделано, то сделано». Что сделано, то сделано, надо думать, как дальше будет». Или по-английски, пример из Gravity Falls: It's water under, the That's water under the bridge. Что было, то прошло. И еще одна крутая фраза, которую часто используют в разговорной речи: I would never give Putin such a gift. I would never give Putin such a gift. Я бы никогда не сделал Путину такой подарок. Фразу I would never можно перевести как я бы никогда не сделал что-то. Например, you would, never lie. You, would never steal. you would never lie, you would never steal. Ты бы никогда не обманул, ты бы никогда не украл. Или I would never do that. Я бы никогда так не поступила. А теперь включаем режим училки и пройдемся по ошибкам, которые допустил Алексей Навальный. Кстати, не забудь проверить себя. Допустил бы ты такие ошибки. Ошибка номер один. Настоящее время вместо прошедшего. I get out of this bathroom, turn over to the flight attendant. I get out of this bathroom, uh... Over Я вышел из ванны и повернулся к бортпроводнику Прошедшее время требует менять глагол Вторая форма глагола to get – got Поэтому правильно было сказать I got out of this bathroom Насчет глагола turn over Он использован здесь не совсем уместно Так как означает перевернуться или передать что-то Тут можно было просто использовать глагол turn, повернуться. И, конечно, поставить во вторую форму. Turned to the flight attendant. I laid down under his feet to die. Then I lay down under his feet and to. Я лег его ногам умирать. Опять-таки Навальный забыл про прошедшую форму. Правильно будет I laid down to his fit. Это если говорить о времени. Но в данном случае лучше было бы сказать что-то типа I fainted to his fit. Я упал в обморок к его ногам. Или I blacked out. Я потерял сознание. Ошибка номер два. Использование present simple. Казалось бы, это самое простое время, и его знают все. Особенно Ваня Усович. Свободное общение на... Present Simple. Мне недавно мой последний репетитор говорил Вань, давай я немножечко погоняю по Present Simple. Я думал, может я тебя погоняю по Present Simple? Я и есть Present Simple, уже стоит перед вами. Но и тут вполне вероятно сделать ошибки. Я понимаю, как система работает. Предлагаем вам самим найти ошибку, нажмите на паузу и напишите в комментариях, в чем была ошибка и как правильно было сказать. Мы обязательно посмотрим и залайкаем правильные ответы. Ну, а теперь продолжаем. People Люди, которые сидят в Кремле. Правильно было бы сказать «people who sit in the Kremlin». Во-первых, здесь благоразумнее использовать «present simple», так как эти люди там работают. То есть заседают там постоянно, а не именно в данный момент. Поэтому без лишних усложнений говорим «people who sit in Kremlin». И да, перед словом Кремль необходим артикль «the». Ведь московский Кремль, где находится резиденция президента, такой один, и он заслуживает определенного артикля. Вот, например, Том Круз об этом не забывает. «Мы отправляемся в Кремль». Ошибка номер три. Неверный подбор слов. Когда Навальный рассказывает о плохом самочувствии своей жены, он делится, что задал ей вопросы, чтобы понять, в чем причина. Вот как он это делает. Is it heart? Is it stomach? Is it, head? Is it, heart? it is stomach? Is it head? Это сердце? Это желудок? Это голова? Где ошибка? Спросите вы. Конечно, и так можно понять смысл этих вопросов. Но так как речь идет о боли, правильнее, с точки зрения английского, было бы спросить Is it a heartache? Is it a stomachache? Is it a headache? Ошибка номер четыре – дословный перевод с русского. Описывая то, что с ним произошло, Навальный говорит, что так плохо себя никогда не чувствовал. И делает это совершенно не по-английски. I feel like a worse in my life. I feel like a worse. In my life. Так не говорят. Поэтому заменяем эту фразу на верную. I have never felt so bad before. Так плохо. Я еще в жизни себя не чувствовал. Вот еще пример из фильма, чтобы запомнить правильный вариант раз и навсегда. I've never felt so bad in my entire life. So my entire life. So my entire life. Я никогда не чувствовал себя так плохо за всю свою жизнь. А чтобы не ощущать то же самое из-за недостаточного уровня английского, приходите к нам на онлайн-курсы в English Show. У нас вы найдете разнообразие курсов и обязательно выберите подходящий вашим потребностям. Что бы это ни было, подготовка к экзаменам, разговорный английский или профессиональный. Записывайтесь на бесплатный пробный урок и убедитесь в эффективности уже в первый день занятий. Расскажите преподавателю на бесплатном уроке о ваших целях в английском, и мы построим обучение специально под вас. Поехали дальше. Ошибка номер пять. Не столь плоха жена, как ее самочувствие. Сейчас я осознаю, насколько плоха она была, как человек там или женщина. Понимаете, в чем курьез? По контексту, конечно, можно догадаться, что речь идет о самочувствии Юлии, жены Алексея Анатольевича. На английском эту мысль стоило бы выразить немного иначе. Now I realize how bad she felt. Сейчас я осознаю, как плохо ей было. Или, как в примере Стражи Галактики 2. And now I know how Yondu felt. And now I know how Yondu felt. И теперь я знаю, что чувствовал Йонду. Ошибка номер шесть. Неправильный ответ на вопрос. На слова интервьюера о возвращении в Россию Навальный выбирает не самые подходящие слова. Вы сказали, что хотите вернуться в Россию. And I will do. И я вернусь Это звучит не совсем лаконично, так как не было прямого вопроса с do В таком случае лучше сказать And I will go, так как речь идет конкретно о поездке Ошибка номер 7 Интенсивная терапия Навальный говорит I was, in intense therapy. I was in intense therapy В данном случае было бы вернее использовать фразовый глагол Go through Который означает проходить через что-то В прямом или переносном смысле Поэтому корректно было бы сказать I was going through intense therapy если же в данном случае Алексей хотел сказать, что он был в палате интенсивной терапии, то стоило сказать I was in intense care. How's going? How's going? Как проходит терапия? Ошибка номер восемь. Быть или не быть. I am belong, to this country. I belong to this country. Я принадлежу этой стране. Belong глагол предложение в present simple, поэтому am как и любая другая форма глагола to be здесь ни к чему. Достаточно просто сказать I belong. Например, о боже, еще бы три раза пересмотреть его храброе сердце с Мэлом Гибсоном. But I belong here. But I belong here. Здесь мое место. Especially now, when this actually crime is correct, open, revealed, I understand the whole operation. Now, cracked, open, Здесь прям много всего накидано. Давайте разбираться. Вместо actually наречие нужно поставить прилагательное actual, ведь оно относится к существительному. Получается actual crime, данное настоящее преступление. Выражение correct open revealed тоже довольно сумбурное и не связанное давайте заменим его на «finally revealed» – «окончательно раскрыто». Готово. Получается вполне логичное, связанное предложение, которое можно использовать. Особенно сейчас, когда данное преступление окончательно раскрыто, я понимаю всю операцию. Подводя итоги сказанному, хочется заметить, что это наглядный пример того, что происходит с вашей речью в реальной языковой среде. Конечно, нереально запомнить все правила и не допускать ошибок вовсе. Но свести их к минимуму вполне возможно. Знания закрепляются неустанной практикой, и со временем вы не заметите, как начнете использовать правила интуитивно. Готовы стать настоящим экспертом в английском? Тогда, не откладывая ни минуты, записывайтесь на бесплатный водный урок в English Show по ссылке в описании и окунитесь в любимый язык с головой. С вами был Голос English Show. Пока!